Доброе утро! У нас сегодня очень пасмурно, у нас там тучки, был дождик, там все так в облачках на горе красиво, солнышко светит. Мы сейчас пойдем позавтракаем и, наверное, дотопаем до моря, посмотреть, что там происходит. У нас показывает, что должно быть осадки, забыла, как сказать, что у нас 90% будет дождик, но вот мы полчаса уже сидим в номере, как проснулись, ничего не началось. С утра шел дождик. Пока мы еще спали, вот это дышать как-то так полегче стало. Сейчас посмотрим, что происходит. Потому что вот так вот, если смотреть, все-все-все все сырое. Мы топаем. На улице прям хорошо дышать. Прям воздух такой. У меня так мышцы болят после всего. Вот я сейчас прослась, у меня икры прям охраневают вообще. Мы вчера прошли, мы посчитали примерно около 10 километров в гору с горы, впрочем, то с ней по какой-то ровной поверхности прям тяжко. А где тут слезка какая-то за дворов? Вода. Вот так что мы сейчас идем завтракать. Мы уже пришли к столовой. И, наверное, прогуляемся до моря, что-нибудь. Придумаем, подумаем, куда сходить, что показать. Я хочу посмотреть. Посмотреть, хочу, что на море. У нас были планы, что если пойдет сильный дождик, то мы, наверное, можем сегодня пойдем в Где? дискринарий. А можно отбивную, пожалуйста? А, отбивную? Отбивную? Есть, одну. <связь> Спасибо большое. Ну, какая небольшая и вкусная. Вырните? Что? Нет, по-деревенски Перчики прошло. они просто без всего. Что, не проходит, не берет, ну отдай туда. Сегодня взял салатик. Там типа курица, ну, помидоры, сыр. Нет, нет не, нет, нет, нет, нет, нет, цезарь. Мне только не нравится вот это вот. Да. По-моему, это цезарь. Цезарь. Помидорка, сыр, нет, курочка. Сырники без всего сегодня. Обидно. Ну ладно. Все, приятного аппетита. Леша, как обычно, набрал кучу-кучу еды И, как обычно, все не съел Че вы Леша любят оставлять Собачкам тоже кушать надо Я сомневаюсь, что не с Обратно а в переработку, да, в сторону. Пойдем мы В сторону моря угу. Нам очень интересно посмотреть прям. Да? Пойдем? Мы только что прям увидели издалека там такие волны, блин. Народу много, народ гуляет, потому что прохладно, свежо. Можно как раз по парку пройти, где обычно уже либо темно, и не попод, конечно. Я прям я переживаю. Мы сейчас пойдем на длинный мысль, там, где Леша сказала, что это маяк. Народу много все смотрит. Я туда и хочу. Так что мы сейчас вообще, мне кажется, мы так, такое беспокойное море, мы еще не знаю, увидим ли. Вода очень грязная, видно прям коричневое на мыло. О, я слышу звук, и народу очень много. Охренеть. Ну, пляжи, естественно, видишь как. Смотри. Обалдеть. Ну, явно никто не купается, да, ты мне сказал, кто-то купается? Нет. Конечно. Красиво так, а тут вообще прям сильнее. Такое ощущение, нет? Круто. Только тут наверное не курить желательно. Ты просто, посмотри. Золотой бренд. Леша наприметил вот такую красивую верандочку. Мы купили себе по стаканчику. Сейчас поднимемся наверх, мы будем сидеть, наблюдать эту красоту, дышать морским воздухом и кушать вкусную картошку. Кафешка называется Фрегат, кстати, очень классный мужичок там работает. А там закрыто, куда мы хотели. Блин, там закрыто, куда мы хотели пойти, а тут все заняли, да? да? вот сюда. А мы так хотели пересесть туда, там все заняли. А почему тут закрыли? Ну вот так раз там сидели. знал. Я говорил, надо подняться было, посмотреть. Ну, сейчас кто-нибудь уйдет, пересядем. Чтобы видосы нашли. А еще, кстати, мы для тех, кто курит, мы забыли сигареты дома и решили купить ну, просто местных магазинчиков вот этих мелких, где пилку купали. И нам сказали, что мы здесь не найдем сигарет. Ну, вообще. Да, в городе? В Только... магнитах пятерочка. Только в магнитах пятерочка. Ближайший магазин отсюда. Это красно-белый, который мы в Шарк короче, он находится метров шестиста, наверное, отсюда. Девятьсот. Девятьсот отсюда? Километр. Ну, километры отсюда. То есть с этим могут быть проблемы. Так что думайте о будущем. Смотри, здесь есть Лазаревская ярмарка. И есть продовольствие рынок. на что ближе? Да-да, иду, иду, нормально. Давай на рынок. ярмарку лучше? Давай на рынок. У ну, нас ярмарка, да, есть рынок. Ну давай, рынок, ярмарка, вообще без разницы. Вот, а сейчас думаем, так как мы не пойдем в море, по понятным причинам. Еще. Может быть, еще несколько дней. Вот, сейчас, наверное, будем искать место, куда нам сходить. Пока что мы подумали, можно сходить на рынок на место посмотреть, что там вообще происходит. Мне очень нравится здесь, то есть на улице, вернее, в море так, такие волны, короче, прям видно. Вот километр как... опять. В, видно, как будто ну, прям холодно как на улице, на самом деле вообще очень тепло. Героятно, наверное, около 30 человек. Ну, прям достаточно, прям жарко, я бы даже сказал. Ветра нет, кстати. Волны большие, ветра вообще нет. Недалеко идти к аквапарку, вот около аквапарка. А, я видел его. Вот, сейчас мы допиваем, зайдем в номер, возьмем фуфукулки, <рис Carr Style> вот, и пойдем, наверное, на рынок или на ярмарку. Максим просил кофточку. Кого? Кофточку Максим просил. Максиму кофточку. Прям все стоят, фоткают, фоткают, фоткают, ты снимаются. Ты в не хочешь? Сегодня, сегодня, нет. Почему? Не хочу. А? Не хочу. Может, правда, здесь вот чёртки я могу вот, взять и всё. Смотри, тоже как много выбор, какой большой. Ну, по сравнению с тем, что мы видели вчера, это немного. много выбор. Вот Давай 60. вообще возьмем одну, попробуем сами. Ты хочешь попробовать, Чёрт? А ну, ты пробовал? Я вкусно. Да. Я, конечно, уже пробовала. Вкусный, я, не... я не знаю, я не помню. Я очень О, давно какого? Ты поймешь, найдем? С орешками, что ли? Я одну съедим. Тип, -то, Тип -то. того, да. <laughs> Смотри, Но там очки большие Ну, большой тут. там финики какие-нибудь, скорее всего, такой не хватает. Там манго лежит. Манго лежит. Манго скорее всего. И пчела. Да, там манго лежит. И пчела уже, может три. Че-то я не хочу я еще в четырех. Почему? Потому что там пчелы. Да ладно. В общем, заметили, все только на одну серию. А там он с этими с а, морглавками, так понимаю. Сухофрукты вот эти, цукаты. Угу. Я не хочу тут пчела. Нет. Вот ну, тогда вот обычные вот такие вот висят тут по 600 рублей. Обычные вот эти. Нет, обычные не пьют по 50 рублей. Вот эти вот обычные. Я не хочу из этого, что там бучка. Что такое белый, мне интересно. Я с белым Спасибо. ни разу не видела. Блин, их так много, а? Я хочу с какими-то орешками, типа фундука, может быть. Тебя спросишь? А вот в беленьком, в Чурчхеле, это в чем? А, -а, а внутри там чего? В и есть фундук. А можно с фундуком в кокосе? Насколько я люблю кокос? Одно. А это прям гранатовый сок, да, у вас? Да. Какой-то прям гранатовый сок? Абрам чистый, да? Натуральный? Натуральный гранатовый сок, с да. без сахара. Давайте его еще. Ты хочешь гранатый сок? Видим, где еще куплю за 100 рублей 05. Давай там старбак. Перевод, да? Перевод, да. Прикольно. Ты прямо вот на набережке. Там шлагбаум здесь вот с парусом. Отель вот этот, по-моему. И ты как раз заходишь и вот здесь вот... Я, Я первый как? раз в жизни буду пробовать чурчхену с кокосом и фундуком. Она мягкая прям, да. Пер Я первый раз в жизни буду пробовать гранатовый сок за 100 рублей. За 0,5. Если он такой вкусненький, я думаю, нам придется и Наташе его ловести, да? Угу. Я вообще не люблю гранатовый сок, он кислый. Ну, давайте. Она прям правда пахнет кокосом. Да. Че как? как турхел не вкусная. все. А что такая больше почти, я Мне не нравится эта консистенция самой тюрьмы. Желещно. Тюрхило вкусная, но мне не нравится. Я люблю больше сладкого. Они почти такие придерные. Они не придарные. Ну да. Ну прикольно. Но. Типа, я не баба Наташа наша, которая 10 штук вот такого готова съесть. Это, это, это, я это, попробую. Вот, это вот не люблю. Вот это вот что? Это, это. Она безвкусная такая белая штука. Орешек, да, орешек нету. Вкуса кокоса почти нет. Не, -а. не, погрызть можно. Ты живешь орех, какой ты живешь? Какое-то пиво. Мне прикольно, что ты говоришь. Там ореховый такой вкус. Ну, свежая, правда. зубовая. Держи, я попробую, Сок. Я знаю. Наша беседочка. Мне кажется, по консистенции разбавлены. Разбавленный. А я вижу, он полупрозрачный. Разбавленный прям. 50 на 50, наверное. а то и меньше. И и так прикольно, типа, вкусно. Все равно без базара вкусно, но это не чистый. Я скажу, Сейчас пойдем. А зачем? Пойдем к нам, и я переоденусь. В да. очередной раз мы выходим, погода разогулялась, все хорошо. Мы отдохнули. Два мы... часа просидели на месте. Да, два часа. Во. Мы просто повалялись, попытались <как> что-то посмотреть, интернет не очень. Оделись. Иногда можно. Мы сейчас сходим до моря, посмотрим, что там на море. Успокоился, успокоилась, открыли, не открыли пляж. Если что, я, возможно, даже залезу в воду. Вот, а потом пойдем в парк, пофоткаем. При свете дня покажем вам, что там есть вообще. Мы там То, мы, что мы показывали. Мы были там, ну вот это было вечером, и мы были прям да. Нет, мы были в первый день, там с утра было очень жарко. Да мы прям мимоходно прошли, там типа за 5 минут и ушли оттуда. Смотри. Блин, нет. Намёка, вон даже вот туда посмотри, намёка нет ни никакого. Ну хотя бы солнце вылезло. Ничего не поменял. нибудь заменял. Да. Yeah. <свят> чё, идём, парк тогда? Yeah. Смотри, yeah. какая-то большая. Вот ну, вон там, вон там. Солнце прикольно смотрится. Мне О. кажется, или вон там очень большие. Посмотри вон на тот дальний пирс, посмотри, как туда вода поднимается. Ты видишь? Да. Вот, вот Пахнет прям солью. Mm. И ты не чувствуешь. Чувствую. Ну, на улице прям жара. Прям печет, охренеть как. Ну так же вот, как было вчера. На солнышке градусов 35, наверное. Он прям сильно ведет. Ух! ты! Во прям до самого берега. Охренеть. Ну нет, положите мне леко. Ну, такого не было. Хочешь я себе и бомбану? Ну косички? да. Давайте... Пусть... Я не знаю, когда будет выглядеть, но могу попробовать. Чисто ради. Но мы видели ребят, в принципе, как это выглядит. Не, я могу себе бомбануть. Я не представляю, как я с тобой по улицам потом буду ходить. Лучше из черного с белым, мне кажется. Лично мое. Покажу результат. Я не знаю, что из этого получится реально. он <главное главное> до работы бы все это <главное> сошло. На, работу, на работе где тоже нормально. Полтора, Полтора часа времени просто бах. Зато Алексей Андреевич с нас теперь с косами. Он так это хотел. Я хотел У поправлю. тебя тут на самом деле можно было бы еще одну заплести. Да? Да. Это да, прям клочочек тут. Стой. Да. Ну вот он клочочек, да. Вот это он вот мне прям не нравится. Что сказать? Повернись. Повернись. А остальное все нормально. Даже клочочек у меня прям не нравится. Прям сильно видно, что ли? Ну его видно немножко, да. Да ладно, Не, ну его... Повернись, иди. Ну его видно. Там сильно, как будто ну, не хватает одной. Ну, видно. Блять. А мне с тобой уже идти стыдно. Можно я не пойду? Я не пойду с тобой, мне стыдно. Я не пойду с ней. И наконец-то мы все-таки дошли до этого парка. Да. С моей прической. Да. да. да. Надо теперь искать какие-нибудь интересные места, где можно сфотографироваться. И погулять пока не душно, не жарко. Мы, кстати, тут не, не высматривали всякие деревья. Смотри, какие интересные растут. Мы пришли было когда 35, либо когда, блин, темнота. Да. Сейчас вообще погода по кайфу. Ёх, смотри, какие эти сосны, блин. Какие-то более они а это... Редкие. Да. Раз Размахнулись с них ветки. Хочешь в пальмах споткаться? Да, <с> Вообще, нифига себе. Прям джунгли. А что это <смех> Топали-топали. И натопали вот на такую красоту. Как раз только что разговаривали, если бы она бы еще изнутри бы посвечивалась, было бы намного симпатичнее. А, то, что ты имеешь в виду ствол? Круто. А оплетает. давно, да, растет здесь? Я думаю, что да. Обалдеть. Что-то типа лиан какие-то, прям такие. Непонятно. Не, куча всяких деревьев, которых у нас не растет, это прикольно. Нет. А может и бамбук слишком длинный. прикольно Сыречки. Пальма, пальмы вот твои любимые а это как маленькие розочки такие непонятно вот, смотри, какая. Вообще странная да тема да кто любит повтыкать на эту тему пожалуйста для вас. ну мы как-то небольшие любители вот растений на самом деле то есть мы можем пройтись но да да, да прям в зале сможем смотри там детки <связь> детки катаются даже в парке все равно большинство аттракционных они какие-то детские, ну, ну, прям вот не знаю лет до пяти, наверное, до шести. А волейкуки какие-то такие. Тоже красивая штука, вот она подсвечивается, это надо вечером приходить. Очень много растительности, классно. Направо, давай направо. А пошла налево, да? А я не знаю, давай налево. Ну, смотри, Уважаемые отдыхающие, приглашаем вас посетить Привет. самую лучшую выставку для всей семьи. Только у нас вы сможете прогуляться по потолку, сделать яркие и красивые фото в вашу коллекцию. Наши Все пытаются зазвать к себе постоянно, что-то все такое активно. Это напрягает в некоторые моменты, на самом деле. Что с каждого закуточка к тебе либо подходит, либо кричат. О, он астрология хиромансия, прекрасно. Так, ну, вот вечерком, я думаю. Опять рыбки. Обед рыбки. Ребят, класс, давайте полетаем. Про это я только что и говорила, что каждый на каждом углу. Ой,